Всем привет! Вы на канале ВНЖ Билдхаус и с вами мисс Огородник. Сегодня поговорим об организации хранения семян. На улице 30 января холодно, как раз есть время заняться делом. Итак, когда-то давно у меня всегда мои семена были в таких пакетиках. Я долго искала, что мне выбрать, помидорчики, огурчики, и это занимало уйму времени. Потом я решила, хватит, нужно завести себе органайзер. Купила его, купила из ткани. Все красиво сделала, все разложила по полочкам там внутри. И получилось так, что зимой захожу я в теплицу и вижу, что у меня мои семена все съедены. Как вы думаете, кто их скушал? Ну, конечно же, мыши. Тогда я об этом не знала. У меня было все красиво разложено. И после этого я решила, все, хватит. Наверное, вот что-нибудь нужно придумать. Ой, Джессика, давай покажем. Итак, я купила вот такой вот органайзер пластмассовый. Размеры у него 30 сантиметров длина, ширина 10 см, и здесь 12 сантиметров. После этого я разложила мои семена, посмотрите, как очень удобно, по темам что здесь у меня есть и написала, то есть вы можете написать все, что угодно, как вам удобно у меня помидоры, огурцы, перец морковь, арбуз, фасоль, тыква, ну и цветы, и также лекарственные травы, вот здесь вот в конце очень удобно например, мне нужно взять перчики я вот так вот их храню вот. смотрите, я сейчас покажу Вот недавно я купила новые Семена. Особенно это хорошо делать зимой. Пока у нас с вами есть время, приятно выбирать. Вот, например, купила огурчики разные в тепличку. И смотрим вот сюда. У меня вот здесь вот есть много огурцов. И я также в, резин, в резинку их делаю. ведь сейчас порвалось, ничего страшного. Потом делаем новенькую резиночку. И ставлю сюда в мой органайзер. Очень удобно. Все видно. Дальше идут у меня помидоры. Вот сорт маленький купила, можно выращивать на подоконнике. Разные виды, мы скоро с вами будем сеять томаты, присоединяйтесь. Вот, ну вот смотрите, беру томатики мои, купила только две. И также же самое, у меня есть томаты мелких размеров, средних размеров и большие, вот например большие. В данном случае у меня вот этот томатик большой, черный принц. Значит, я его сюда к большим. Вот. Ну и дальше тут у меня есть маленькие томатики. Вот маленькие. Вишня красная в том году была очень хорошая. Это не реклама, это просто я люблю. Так, ну и так далее. Видите, морковка. Морковка, мы сразу вот-вот-вот читаем, все видно. Морковь, значит, морковка у меня здесь. Ну, в том году я всю посеяла, поэтому морковка у меня в этом году новая. я ее сюда потом в резиночку сделаю поставлю. И, а, также купила редис. А, смотрим сюда. Тоже у меня самая есть репка. Редис у меня, значит, здесь. Вот редис. Ищем редиску. Вот она, моя редиска. Еще у меня много разных пакетиков. Ну, в общем, суть вы поняли. Все удобно аккуратненько особенно летом или весной когда вам нужно быстро все уже да сажать все пора пойти вот помидорки маленькие опять же помидорки маленькие у меня вот они именно маленьких размеров так ну хорошо и так далее хочу вам еще показать а, у меня здесь жирность одна маленькая жила но сейчас она кажется улетела вот, остался только жалко я спрашивала многих что это такое а вот где-то она наверху да угу. посмотрите вон в самом верху э, стекла окна вот э, если кто знает скажите что это потому что знакомые мне сказали что <laughs> это против тли то есть наоборот очень полезная э, насекомое вот с насекомыми я еще разбираюсь, поэтому, кто знает, пишите в комментариях. Будет очень ну, интересно узнать, кто это, да, и для чего, нужно, для чего нужна нам, нам это животное, насекомое. Ну вот, я думаю, на сегодня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я думаю, ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие.